Слушайте, звезда в шоке. Когда ко мне приходит женщина и говорит, Сережа, я некрасива, измените меня, я в шоке. Женщины, все ваши беды от неуверенности в себе. Слушайте, я тут был на курорте, пришел на пляж, разделся, накрасился. Подходит дама, такая же, как я, белокурвая, Дама в купальнике, я в шоке. Она говорит, Сережа, вы такой сексуальный. Я хочу с вами сфотографироваться. В какую позу мне встать, чтобы я потом не выглядела толстой. Женщины, да какая разница, что о нас подумают на фотографии? И на загранпаспорт вообще нужно фотографироваться пьяным, чтобы потом в аэропорте узнавали. Учитесь любить себя всякую, учитесь. Когда я утром смотрю на себя в зеркало, я, я не то что в шоке, я по колено в шоке. Думаю, е-мое, все люди как люди, один я красив, как Бог. Кому только это все достанется. Вы думаете, это все легко? Если кто-то думает, что красота это расплюнуть, то ошибается. Женщина, у меня дома везде зеркала. Но как иначе неземную красу поддерживать? И мне плевать на эти дурацкие приметы, что, мол, нельзя в зеркало смотреть во время еды, счастье проешь. И когда пьешь, нельзя, счастье пропьешь. И уж совсем недопустимо, чтобы зеркало стояло в туалете. <связь> Это примета дурацкая. Если волосы покрасишь в белый цвет, поглупеешь. Но я покрасил, ничего хуже не стало. Стало только сексуальнее. Вот все спрашивают, Сергей, какая ваша сексуальная ориентация? Я говорю, я стилист. Какая разница? Вообще все мужики одинаковые. Две руки, две ноги, посередине сволочь. Женщин, учитесь эпатировать, несмотря ни на что. Учитесь. Я тут на днях встретил такую стильную деваху. Ее видно издалека. Потому что у нее во всю спину татуировка. Схема московского метрополитена. Даже внизу спины не хватило. Ну, я так думаю, станция Бутова там, где и должна быть. <свят> Женщины, не бойтесь экспериментировать с прической, не бойтесь. К прическе вообще нужно относиться как к сексу, то есть с юмором. Не получилось, похохотали и баньки. <свят> Женщина должна быть загадкой. Мужики до нее должны докапываться, как в сказке, как там... Смерть Кощея в игле, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке. И нечего нам равняться на запад, у нас своя мода не хуже. Но было в этом Париже. Какой дурак придумал увидеть Париж и умереть? Ты попробуй увидеть Москву и прописаться. <реклама> Женщины, чтобы вы окончательно поняли, что наши лучше всех, я закончу стихами. Стихами великого русского поэта Леона Моисеевича Измайлова. Есть женщины в русских селениях, Их бабами нежно зовут, Слона на скаку остановят, И хобот ему оторвут.